Что такое цель по технологии карта целей? Мы пришли к тому, что цель это новая картина будущего вашего бизнеса. Это ответ на вопрос, какой должна стать компания. Это новое состояние, в которое компания должна прийти. Состояние показывает то, что у вас внутри и снаружи в компании изменилось. Цель ⁇ это новое поведение. Что вы будете делать внутри компании, как вы будете работать со своей командой, как будете мотивировать, обучать, контролировать, вооружать вашу команду. И это ваше поведение снаружи. Что вы будете делать для того, чтобы вы выстроили новое правильное поведение снаружи с рынком. Какой продукт вы будете рынку предлагать, какими каналами продаж этот продукт будет доносить до вашей аудитории, как вы будете предоставлять правильный сервис для вашей аудитории для того, чтобы это поведение привело к новым возможностям вашей компании. Итак, цель – это картина, цель – это новое состояние, цель – это новое поведение. Вот такие примеры. Достигнуть 500 миллиардов рублей оборота в год – хорошая цель. В принципе, почему нет Хорошая. Достигнуть 500 миллиардов. Кому плохо? -то? Всем хочется достигнуть 500 миллиардов. Но это вообще не цель, это плановый показатель. это не описание нового состояния, непонятно, как из этого сделать конкретные проекты по достижению. Другой пример. Вырасти в три раза по розничным продажам в Центральном федеральном округе. Цель? Ну почему? Цель, конечно, осталось дату добавить, цифра есть, объект воздействия есть. И это тоже не цель, это тоже не состояние новое, это не новая картина, это в лучшем случае внутренний проект развития, да и то, если понятно, как этот проект декомпозировать, как обеспечить этот рост в три раза. А теперь определение, коллеги, цель – это полная картина. В цели показаны цифры и причины, по которым эти цифры будут достигнуты. Вот такая цель является инструментом для управления вашей командой в условиях перемен.